Вот неплохой кустик. Его можно пожалуй брать именно для размножения в дальнейшем. Ижние листья уже начинают желтеть. Нужно убирать. Буквально за два дня Что произошло. Ну, вот тоже неплохой экземпляр. Пожалуй, для размножения. Вот нижняя